Есть вечера у нас проблема с замком зажигания honda уже начал я разбирать ситуация заключается в следующем ребята хотели приехать на ремонт потом у них замок повернулся они сказали все уже починился не надо в итоге опять клин замка пока в общем не поремонтируйте ничего не поменяется ну ко мне можно приезжать всегда днем ночью вечером праздник Новый год без разницы если надо делаем в любое время сейчас покажем что из этого получится Ремонт замка подходит к концу. Сейчас происходит запуск автомобиля. Короче, как кожух собирать, снимать не буду. Сейчас просто возьму его и соберу. А так все готово. Ставим руль на блокировку и снимается все четко